Привет! С вами Марина, а также новейший 7-дюймовый планшет от Lenovo Idea Tab S5000. С первого взгляда на планшет становится ясно, что свою внешность он унаследовал от смартфона S960 тех же Lenovo. Экран в хромированной рамке и задняя крышка серебристого цвета. Несмотря на сдержанную цветовую палитру, он будет одинаково органично смотреться в руках студента в маршрутке или солидного мужчины в Lexus. А если хочется веселухи, добро пожаловать к другим производителям чехлов и виниловых наклеек. Размеры IdeaTab S 5000 составляют 191 на 116 мм, при толщине 7 и 9 мм. Отдельно с восхищением стоит упомянуть о массе планшета 246 грамм. Да, вам накачать бицепс такой нагрузкой будет просто невозможно. Ну а мужчинам, держать 250 грамм совсем привычно. Технические характеристики, возможно, не самые впечатляющие на современном рынке андроида планшета, но тем не менее более чем достаточно для выполнения повседневных задач и игр. Внутри обитают четырехъядерный процессор MediaTek MTK 8389 с тактовой частотой 1,2 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти и графическое ядро PowerVR. SGX544. Встроенной памяти в устройстве 16 гигабайт. То ли Lenovo пошли на поводу у фруктового тренда ограничить пользователя только встроенной памятью, то ли это глобальный заговор против производителя карт памяти microSD. Но слота под таковую планшета нет, зато порт microUSB обладает поддержкой OTG. Также отсутствие поддержки карт памяти с лихвой компенсирует возможность подсоединения обычной флешки или мышки. S5000 хитро смотрит на нас двумя камерами – фронтальной на 1,6 мегапикселей и основной на 5. Качество снимков вполне удовлетворительное. Покупая планшет, вы же не ждете от него качество фото, как от зеркального фотоаппарата. Планшет работает под управлением операционной системы Android 4.2 Jelly Bean. Для тех, кто гонится за свежатиной, присутствует возможность прокачаться до версии 4.3. Дисплей S5000 имеет разрешение 1280 на 800. Да, не Full HD, но мужчины не зря говорят, больше не значит лучше. Вот яркий тому пример. Диагональ 7 дюймов Немного. Плотность пикселей 213, PPI тоже немного. Но при таком размере такая плотность пикселей становится плюсом. В итоге качество картинки может быть подвергнуто сомнениям только чрезвычайно придирчивым пользователям. Стоит упомянуть про углы обзора, которые благодаря IPS-матрице составляют 178 градусов, а также весьма впечатляющий запас яркости. Дисплей S5000 не уступят любому планшету с экраном HD. Емкость аккумулятора 3450 мАч. Безусловно, на рынке есть девайсы с большим, с большим объемом батареи, но этот вполне выдержит целый день активного пользования. Стиль и удобство. Производительность и шарм. Это надежный помощник, который скрасит время в транспорте и поможет вам при работе и ни в коем случае не тяготит своим весом. Все преимущества современного планшета в этих 7 дюймах. Lenovo Idea Tab S5000. Правильный выбор.